Добрый день, здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые подписчики, ученики школы. Начинаем нашу программу воскресенье, 8 апреля, 10 часов 9.50, точнее, в городе Чикаго, на утро, и, соответственно, 17.50, время московское. У нас сегодня необычная, с одной стороны, программа, с другой стороны, она будет очень... Интересное и познавательное. Ну, во-первых, у нас она состоит из двух частей. Первая часть открытая и общая для всех, поскольку у нас огромное количество вопросов. И вопросы у нас к троим. Вот. Как вы видите на ваших экранах, три человека участвуют, двое главных, а я, так сказать, рядышком буду стоять. Но... Первая у нас Ольга Викторовна, которая главный преподаватель школы, в которой мы сейчас ведем занятия. И сегодня у нас по плану занятия в курсе углубленных знаний. И это будет одна пара, то есть два часа. Я хотел бы сейчас обратиться к Ольге Викторовне и дать ей слово по поводу того, что, почему у нас присутствует третий человек, это была инициатива, кстати, не моя, тем не менее, поэтому э, были такие, скажем, замечания или комментарии по поводу того, а зачем типа нам нужен парапсихолог, когда у нас есть только одна Ольга Викторовна, ее нам вполне хватает и достаточно, и больше нам вообще никого и не надо в этом мире. Ну типа такого. Поэтому, Ольга Викторовна, как вы считаете, для чего нам нужен парапсихолог? Ну, еще раз повторяю, это пре как я это называю, поэтому... Ну, сейчас не будем углубляться, почему он пре, почему он вебинар и так далее. Он не имеет отношения сегодня к школе углубленных знаний курса или базового курса. В данном случае пока он не имеет никакого отношения, поэтому не переживайте. Лишнего времени у вас никто не заберет, дорогие друзья. Есть и такие замечания. типа. Uh -huh. Uh -huh. Прошу, Ольга Викторовна. Ну, смотрите, поскольку практика в моей жизни настолько большая, что сталкивалась я в жизни с такими разными всяко разными ситуациями. И на своем опыте узнала, что есть люди-атеисты. Когда вы проживете еще несколько лет, вы будете сталкиваться с ситуацией, что люди... Не верят ни в Бога, ни в чёрта, но болеют. Да? И вы, понимая, что вы ничем не можете помочь этому человеку, потому что Господу он не обратится, молитву он не прочитает, медитацию он не сядет, а будет просто болеть у вас на глазах. Долго вы смотреть на это не сможете. И вы будете искать, да, именно вы будете искать какой-то выход. Поверьте мне, пожалуйста. И вы будете начинать именно с парапсихолога. Начинать с самого нуля, то есть вы будете водить этого человека именно к таким людям, которые дадут базовые знания, понимание мироощущения. И если вы действительно цените своих родственников, любите своих близких и так далее, вы обязательно будете обращаться именно так. И когда уже парапсихолог что-то там как-то сдвинет в сознании этих людей, и какой то начнется подвижка какая-то в голове и мышлении, то тогда уже можно будет вести и в медитацию, тогда можно будет уже подробно рассказать человеку о том, как он устроен и так далее. То есть вот это вам помощь. Поверьте мне, пожалуйста, через несколько лет вы сами будете искать парапсихолога для своих близких для соседей, для друзей, для тех, кто будет болеть, те, кто будет проблемы и так далее. Это просто пройденный этап, и вы сами уткнетесь в это. Понятно. Вот. Хорошо. Ну, Благодарю вас, Ольга Викторовна. Давайте я представлю, кто не знает, Елена Порецкая, экстрасенс, парапсихолог, медиум и много других регалий и качеств. Ну вот сегодня Елена Порецкая у нас... Так сказать, в превебинаре. Дорогие друзья, у нас есть достаточно много вопросов. И сегодня мы новость хорошая. Сегодня будем отвечать все втроем. Я меньше, вот, Ольга Викторовна и Елена будет больше. Новость, может быть, для кого-то не очень хорошая. Мы не успеем все вопросы ответить. У нас есть самая главная программа: это все-таки сегодня занятие в школе. И поэтому, причем, заметьте, по открытию первое занятие из четырех, как минимум из четырех, по открытию сверхспособностей, это называлось всегда, вот вчера, кто не смотрел, посмотрите передачу, это просто совершенно невероятное с нашей сегодняшней точки зрения, качество теми, которые владели люди у нас когда-то, которые жили на нашей планете Земля. И сегодня они есть, но они находятся в определенных местах и ходят по воде, некоторые левитируют, но еще раз, вот сегодня мы будем заниматься этими вопросами, когда наступит занятие. Ну, а сейчас, смотрите, у меня, у всех, и Ольги Викторовны, и у Елены есть вот эти, так сказать, просто не простите с вопросами, и у меня есть четыре вот таких вот файла, где... Вопросы. Давайте мы начнем с первого вопроса. Елена обращает внимание, я задаю этот вопрос, Ольги Викторовна не надо, она значит, будет ориентироваться я по вопросам еще раз. Первое. Ирина, ну не буду фамилию, Ирина Анатольевна. Так? Она, значит, есть дата рождения, есть ее фотография, это для Елены, ну и для меня, поскольку я как бы тоже в этой теме. Так вот, примерно два года назад в моей жизни начали происходить странные перемены, разногласия в семье. Бизнес, короче, ну не буду все читать там долго, наверное, бизнес начал рушиться, маленький бизнес. И вот собираюсь закрыть этот бизнес полностью. Так, нет ни отношений, нет ни бизнеса, нет работы, переживая за здоровье. В общем, все стало рушиться. И вопрос такой к Ольге Викторовне. Первая Ольга Викторовне. а дальше скажет Елена, надеюсь, она нашла фотографию и дату рождения. Ольга Викторовна, могу ли я заниматься астрологией? Что в моих хрониках Акаши, каково мое предназначение, что я должна сделать, откуда, в какую сторону двигаться? Ну, для того, чтобы... Смотрите, моя задача погрузить вас в такую медитацию, где вы сами можете задать все вопросы и получить на них ответы. Моя задача дать вам канал, по которому вы будете сами у себя спрашивать. Поэтому приходите, учитесь вместе со мной, медитируйте, спрашивайте сами у себя и найдете свой путь. Значит, очень коротко, во-первых, у нас времени мало, даже Елене очень коротко, потому что очень много чего можно сказать, и я вам могу очень много сказать. Вопрос заключается в том, чтобы, видите, Ольга Викторовна, как бы ничего не сказала, да, мы любим получать какие-то конкретные рекомендации, сделать то, -то вот иди туда-то, принеси то-то, а сами думать, мы уже как бы разучились, вот задача нашего курса, курсов этой школы познания, научиться думать. И тогда мы будем решать вопросы, но, конечно же, с помощью э, вот, наших специалистов. Елена, что э, ты можешь сказать по этому поводу? Ну, во-первых, всем привет. Да. Во-вторых, И... Ирина... Праздник. да, с праздником всех. Ирина Анатольевна, да, ну, первое, что я бы сразу сказала, что тут идет пятый вид проклятия, поражение на результат, он набранный, то есть вы где-то получили элемент зависти, где-то кому-то, может быть, не так что-то сказали, и плюс родовой негатив присутствует, я бы сказала, по линии матери. И у вас вам не надо, наверное, сейчас бросать бизнес, потому что в таком состоянии сбоя, в котором вы находитесь, что бы вы ни сделали, у вас может не пойти. Вам надо разобраться сейчас на том этапе, что у вас есть. И, естественно, насчет здоровья, да? присутствует проблема психосоматического характера, вы очень много берете чужой энергии, и вы переживаете как бы ее больше, чем положено. То есть вы как экстрасенсорно, естественно, чувствуете людей, начинаете залезать не в свои плоскости сознания, и за счет этого берете лишнюю информацию, у вас уходит ваша жизненная энергия на какие-то раздражающие вас факторы, совершенно не к месту. И отсюда у вас получается, что вы разбросаны. За счет этого у вас, по сути, помимо негатива, который я обозначил ранее, у вас за счет этого идет сбой во всем. Спасибо. А, ну, я да, раз. я бы советовал это снимать прежде всего. Вот так, да. Я могу добавить только одно. Я вижу дату на втором мониторе. Ирина, у вас проблемы с породом. У вас нет контакта и не было контакта, и это очень важно. То есть вам надо решать вот эту вот проблему. Ну, надеюсь, что занимаясь в нашей школе, вы сможете это сделать, поскольку действительно надо заходить в хроники Акаши и чинить эти связи, связи, потому что дальше будет то же самое, если не предпринимать ничего другого. Давайте мы сейчас посмотрим, Галина у нас. Галина, ну, нету э, фотографии, нету даты рождения, может быть, и есть, но я ее не... Короче говоря, вопрос такой, в результате практики, это Ольга вам, подошла к рубежу, когда нет зеркал, нет эмоций. А чем заниматься, как проявить себя в качестве Творца, не понимаю. Вопросы задаю, возможно, ответы не слышу или не понимаю, нахожусь в каком-то подвешенном состоянии. Нужен волшебный посыл. Куда двигаться? Нужен доктор Пилю... ну, это уже моя доктор Пелюлькин. Куда двигаться, Да, смотри, ну, у нас есть медитация. Я не помню, на какой курсе, вот, в другой школе, да. И в этой медитации мы делаем, что? Мы заходим, открываем дверь, Вот одну дверь открыли посмотрели себя, примерили. Нам там комфортно в этой двери, в этой комнате. Да? В комнате может находиться все, что угодно. То есть вы рисуете все двери, в которых вы занимались раньше. Это будет прошлая жизнь, это будет детство ваше, это ваши мечты. Это все будет в этих комнатах обозначено. То есть вы зашли в дверь, посмотрели, вам уютно, комфортно, получили радость от самой себя, удовлетворение. Остаемся в комнате, не получили радости, переходим в следующее помещение, открываем другую дверь и смотрим, и опять чувствуем сами себя. Когда мы делаем эту медитацию, там может быть 10 дверей, 20 дверей, когда вы закончите эту медитацию, вы для себя определите. Когда я вот я могу просто рассказать свой пример, значит, я открыла одну дверь, и я знала, что я в прошлой жизни была художником, и в этой жизни. Я открыла дверь, посмотрела, как я рисую. Мне комфортно, да, классно, хорошо, удобно, замечательно, все здорово. Но получила радость, да, конечно. Открываю следующую дверь, я там занимаюсь цветами. Значит, я высаживаю цветы, розы любимые. Мне нравится, да, получила радость, да, кайф получила, молодец. Выхожу в третью дверь, там дальше я лечу людей. Я открываю их хроники, и они получают ответы на свои вопросы. И я получаю благодарность. Радостно? Да. Там не то, что радостно, там вау. То есть я получаю такой фонтан всего своей реализации, и там я понимаю, вот это мое главное направление, вот здесь я остаюсь и буду двигаться еще долго. Хотя цветы я тоже люблю. То есть, несмотря на то, что у меня есть хобби, у меня есть самые разные влечения там, все прочее, тем не менее, да, я еще и пою, и все такое. И это тоже приносит удовлетворение, удовольствие и так далее. Но есть главная комната, есть главное направление, по которому ты двигаешься и получаешь наибольший комфорт, наибольший кайф, наибольшее э, благость, что ли, да, находишься в таком потоке. Поэтому в этой медитации, пожалуйста, сделайте себе выбор. И вы это прочувствуете. Там главное чувство. Понимаете, мозг выключен, там нет никакого рассуждения, там нет логики никакой. Но там есть ваши чувства. Ощутите, да, вы поймете себя, куда вести. Благодарю. А дальше следующий вопрос. Светлана, Сипшаманчик, которая. Угу. Это вопрос. Тоже первый вопрос. Это к Ольге Викторовне. Как определить мою степень способности к познанию? Она сейчас живет в России, родилась в Киеве 15 мая 1978 года. Способности к познанию личности и какие у меня препятствия на этом пути, какой планетарной системе и измерению я принадлежу, уважаемые эксперты. Коротко, иначе у нас время и близко не успеем. Так, ну вообще я вот так вот. Либо мне человек должен звуком сказать, чтобы я вышла на человека и стала его смотреть. Мне нужен либо звук, либо фотография, либо какая-то волновая структура. Фотографии То есть... я а? фотографии я присылал. А, а, я а... просто их не вижу. Я не вижу фотографии, поэтому а, не а... могу оставим, понять, оставим, это... оставим пока я. Это... Сейчас... Да, я... Давайте как-то так, чтобы я видела, кто это, что это, я так не могу определить. А, вы встали. Давайте, Либо я... звук, чтобы она голосом сказала. Нет, голосом она сказать не может, поскольку это безнадежно. Мы угу. сейчас в такой программе, когда никак не получится. А, да, угу. Я могу сделать вот что. Давайте мы сделаем вот что. Я для вас только сделаю эм, так. Как мне это сделать? Чтобы это... Ну, давайте попробуем так. Что-то вы видите? А, вот вы так. Вы видите на экране? Да, на вот, фотографии видно фотографии видеть Да, вижу. Ну, во-первых, нужно перестать слушать всех, да, то есть нужно уединиться и пожить какое-то время одной, то есть чтобы никто не наезжал и не, как, не, не вкладывал в вас какую-то свою информацию, поскольку чужих программ, конечно, набрали много, и здесь много очень страхов того, что там кому-то не понравится, кто-то... То есть Отстоять свое «я» в коллективе вы не сможете, не тот как бы, задел. Поэтому, когда вы сможете внутри себя устаканиться, успокоиться и понять, что вы одна, и больше никто вау, не кружится вокруг вас, вы себя сможете собрать и, разумеется, поговорить со своими звездными родителями и познать свое предназначение. Но сейчас вы находитесь в такой тюрьме просто вокруг вас такое количество всяких разных товарищков, которые, в общем-то, ну, не дают. Они понимают, что вы классный столб света, и можно кушать вас ежедневно, да, это все замечательно. Но вот вам сейчас выбраться, вы начинаете реагировать. Когда на вас начинают давить, вы начинаете реагировать и хотите подстроиться, хотите быть хорошей, хотите быть правильной. А здесь не нужно быть правильно. Здесь ну, схватили палку, как вы врезали по башке кому-нибудь, и все. Не, ну медитации, конечно, не, физи не физически, конечно, медитативно. Вот. И Понятно. тогда, может быть, вы что-то вот для себя определите. Спасибо. Угу. А, Елена, что вам можно добавить? Ну, я скажу Светлане, да, что очень большие были амбиции изначально, и они сейчас не реализованы. И в итоге, как бы. Возможно, даже смена места жительства как состояние начала-сначала начала человек в чем-то, да, то есть какие-то события мирового значения могли повлиять. Очень много действительно влияний со стороны, соглашусь с Ольгой Викторовной, и человек очень ну, податливый на чужое мнение, иногда бывает, начинает в себе сомневаться, опять же, пронося чужую энергию сквозь себя. То есть здесь нужно еще разобраться в личной жизни, есть проблемки, да, как бы, то есть человек постоянно ищет что то нового, не оценивая то старое, что есть, как реальность. Насчет этого и происходить могут быть потери, ну, как бы нужно немножечко ей поменять менталитет, что, что зачем должно у нее идти, у этой Светланы. То есть знания какие-то должны быть приобретены, чтобы человек все-таки понимал вообще, для чего она живет. То есть нет понимания. Хорошо, понятно. Вот следующий сложный вопрос будет, дорогие друзья. Пишет нам Ольга. Ольга пишет нам, mm -hmm. являясь студентом школ курса. В 2015 году у меня умер младший сын. Пересадка печени, муж отдал часть своей печени, сын умер и умер муж через 7 месяцев после похорон, не приняв ухода сына. Программы вебинары Ольги Викторовны, программа Майкла Мелехова для меня стали маяком, указывающим путь, куда двигаться, идти и ощущать радость жизни, пребывая в прошлом. У меня есть частный вопрос, касающийся моего старшего сына Павла. «Дата рождения 30 мая 1983 года. Как устранить препятствия в развитии его бизнеса? Готов трудиться сутками ради любимого дела, но прибыли нету. Бизнес заключается в производстве строительной плитки, новой технологии, производства, относительно. Ну, неважно. Ну, вот, там дата рождения есть ее, отца, и вот, ну, что делать? Сына уже нет, младшего. Вот есть только Павел. Давай начнем. Елена у нас на экране. Елена, что можно сказать? Ну, во-первых, скажу сразу, что Ольга, да? Ольга, у вас... Я сейчас посмотрю немножечко на вас. Дальше в вашей жизни. Угу. Хорошо. Сейчас? Да, угу. понятно. Поехали дальше. Я не буду делать комментарии, там много вариантов. Угу. Там три этапы, это сложно будет. Долго, точнее, будет. Дальше поехали. Ну, вот, нету вопросов, но если нет вопросов, то нет и ответов. Лилия, простите. Вот, а полезные советы в школе вы будете получать так или иначе. Поэтому давайте мы поедем дальше. Нина, Нина, Россия, 16 апреля 81 года. В качестве вопроса хочу попросить, чтобы посмотрели моего сына. Единственный вариант, когда мы будем смотреть не вас лично, это ваши дети, ну, возможно, близ, самые близкие, короче говоря. Вопросы о друзьях не будем рассматривать, поэтому вы уж простите. Пускай друзья обращаются сами, вот, помогая, так сказать, давайте помогать себе. Так, сын, его зовут Саша. 2014 год, 14 июля, это я для Елены, чтобы она нашла, это 14 июля 2014 года, сохранились открыт, ли открытые каналы измерения? У него есть склонность к образованию камней в почках, у меня в роду, у многих такая склонность переводила к реальным камням. Вопрос, это мои мысли в нем или это родовая? Ну что, фотографию показать, Ольга Викторовна, или вы можете так сказать? Да, да можно фотографию тоже. А, ну, по камням, конечно, здесь совсем просто, поскольку а, ни принятие, ни согласование сценария игры Я а... бы сказала, я бы сказала, прежде всего, Нине, да, вот матери ребенка, а, во-первых, мальчик очень подвижный, экстрасенсорный. А, он талантливый, но у него творческие позиции связаны больше с инженерией, как бы, то есть это, возможно, вам надо его больше, как бы, совмещать и творческое, и логическое, ну, как бы, мышление» вы его постоянно как бы контролируете, одергиваете, и в то же время именно духовного понимания да, вашего ребенка у вас нет, то есть вы к нему относитесь как к ребенку. Вам надо поменять отношения и относиться к нему как к маленькому взрослому человеку, у которого меньше опыта, и, соответственно, прежде всего, не навешивать родовые травмы и негативы на него, потому что он может взять эти камни в почках, может нет, но вы заранее уже прогнозируете ему эту проблему, Поэтому прежде всего, да, вам нужно с собой разобраться, соответственно, и более грамотно вести политику воспитания ребенка, какие-то понимания, чтобы у вас с ним были, а не отрицания. Хорошо, благодарю. Я тоже хотел бы добавить в данном случае, но ну, это с точки зрения мамы, поскольку ребенок берет качество, мальчик берет качество 75%, ну, примерно, качество как хороших, так и плохих, и ваших. Сто процентов согласен с Еленой, только сам хотел бы сказать, вы очень любите все контролировать, Нина, вы хотите, чтобы все, вот, вот, вот этот вот молодой человек, ваш муж, рядом, вот сказала я, и он пошел рядом, вот и мальчик ваш будет, то что вся вести, огромное желание себе что-то такое приказывать, доказывать, всем и вся, и не принимать другого мнения. Если вы сейчас, а он всего три годика, вот, если вы сейчас это не измените, то будет сложно. Он сложный мальчик, огромное количество таланта, вот, но очень много целей, которые и разброс по этим целям. Он будет метаться со стороны в сторону, добиваться чего-то, бросать, добиваться нового и так далее, и так далее. Надо определить главную цель, ну, я полагаю, так, обучаясь в школе, вы сможете это сделать. Хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. У нас есть вопрос от Оксаны. К какой планетарной системе я отношусь? Ну, я не знаю, по-моему, есть фотография. Какая моя миссия на Земле, мои способности для выполнения этой миссии? А может быть и нету. Я чуть не вижу здесь... У меня есть фотография. Есть фотография. И есть, э, э, есть дата, правильно? Дата 15 февраля 1967 год. Ну... Пару слов, а потом, ольги Так, ну, Оксана, я бы вам сказала, что вы очень, как бы, внешне твердый такой человек, ну, как скала такая в чем-то, да, то есть вы всегда действуете четко для окружающих с пониманием того, что делаете, но внутри у вас очень много сомнений. И как бы, ну, насчет планетарной системы это не ко мне, да, а вот по поводу способностей Вы логический творческий человек, то есть у вас хорошие задатки, но вы достаточно предметны, то есть и любые знания у вас, вы достаточно образованный человек, у вас просто некоторые знания лежат как балласт, вам надо научиться прилаживать к ну, как бы прикладывая к себе, к своему опыту, то, что вы получаете какое знание любого рода и толка, особенно эзотерически тогда вы сможете в себе больше разобраться. И больше понимания с близкими. Вы иногда видите только свою точку зрения, окружающих вы не всегда э, оцениваете. Программы, что кто-то хочет быть первым, кто-то хочет лидировать, быть главой семьи и так далее. Здесь можно снять все программы, и вы, в общем-то, будете спокойно, выслушивать каждое мнение, прислушиваться и э, логически будете выстраивать дальше свою жизнь. И, ну, здесь, в общем-то, нет такой большой проблемы для вас. И нет никаких таких сложностей серьезных, чтобы вы не смогли это сделать или не смогли себя переизменить или э, что-то. Здесь я не вижу ничего такого, чтобы вот для вас это было совсем какой-то преградой, прям непреодолимой, прям неизвестно что. Вы совсем справитесь. Да, я вы здесь два уже эксперта сказали об одном и том же. Я буду третий, который скажу mm -hmm. об этом же огромное желание продавить, как говорит Ольга Викторовна, mm -hmm. свою линию. Это у вас без вопросов есть. Связано это с вашим отцом, его, по, по роду папы это все идет, и даже вашей бабушке, скорее всего, его мамы. там вот серьезные вещи, и у вас разбалансировка достаточно серьезная. То есть, несмотря на то, что ваши способности к творчеству, на ваши способности каким-то артистизму и привлекательность внешняя, вы под Венерой, так скажем, чистая венерианка, но у вас есть огромное желание не соглашаться и доказывать свое. Но это все меняется, это от рождения, но ничего не эстетично, все динамично, как обычно мы говорим, поэтому нет вопросов. На самом деле, да? Поехали. Галина в Казахстане родилась. 29 октября 1961 года. Как могу помочь своему двухлетнему внуку? Вот видите, уже внуку. Вы себе помогли, да? Я так понял. Но тут вопрос действительно. Серьезно, у него ДЦП. Он еще не может самостоятельно сидеть и ходить. Получает постоянное лечение в клинике, массажи иголки. Она не... Так, мама, да, дочь получается. Мама этого ребенка не верит, не готова, не хочет слушать метафизике, не готова к работе. Верит врачам, очень любит обращаться к знакомым, который ей предсказывает будущее. На этом все заканчивается. Меняя себя, мы меняем окружающий мир, дорогие друзья. Меняя себя, вы будете менять свою дочь. Меняйте себя. Дочь, вы ничего уже дочерью сделать не можете. Это ее право, это ее дело, чем заниматься и так далее. Ну, это только что может сказать, нету здесь даты рождения дочери и тем более внука. Вот Есть дата рождения самой Галины, 29 октября 1961 года. Ну, нету смысла здесь. Вот пару слов, буквально пару слов, наверное, Елена, или даже, собственно говоря, можно на этом не останавливаться. Мне кажется, время сэкономим. Ну, почему а, я могу сказать, что... Ну, если только коротко. У нас времени очень мало. Для Галины я бы сказала, что прежде всего проблема в ней, как бы, и ее ну, какие-то недоговоренности с дочерью, начиная с детства, привели, по сути, к той ситуации, которая получилась у нее и в личной жизни, и с ребенком. Вот. Помимо этого у ее дочери негатив идет со стороны мужчины, от кого ребенок, то есть со стороны его знакомых или родственников, то есть там идет давление и негативное воздействие какое-то. Я даже не исключаю, что она могла бы его и не родить, то есть девочка сильная, но она очень предметная. Здесь Галине надо работать самой, и практически через свое сознание она должна менять эту ситуацию относительно своего внука, ну и в том, в том числе и дочери. Ну вот я... Да. А, да, да, я просто хочу сказать, что она проходит этот урок несколько жизней, и с каждым разом его усложняет. То есть непонимание, где находится истина, и непонимание что сколько раз она предавала своих детей, то есть и в этот раз она обязательно их придаст. То есть я поясню, где предавать. Значит, когда вы служите мамоне, то есть когда вы служите государству, и когда вы отдаете на откуп своего ребенка, и чтобы его там съело там, общество, и учителя и прочие, да, покушали его, здесь вы много жизней не защищали своего ребенка, вы принимали сторону государства. И ребенок решил защититься сам от социума. Он принял такое решение, чтобы сохранить столб света, в этот раз он приходит и защищается сам, без вашей помощи. Если вы поймете внутри себя, что вы будете зубами, ногами, чем угодно защищать своего ребенка от государства, от школы, от социума, если вы будете его защищать, он вылечится, он станет другим. Это ваш урок в этой жизни. Пожалуйста, попробуйте. Понятно. Поехали дальше. Ну, Мне добавлять нечего. В принципе, все уже сказано. Mm -hmm. В чем мое предназначение, Марина? Спрашивает Гродно, Беларусь. 29 января, 73 год. Верная дорога ли я иду? Организовала в своем городе женский клуб «Путь к себе». Все вопросы решались. На сегодняшний день энтузиазма энтузиазма. Практически нет, сложно все у нас в Беларуси. Ну, дело не в Беларуси. Мы находимся, вот смотрите, я нахожусь в Соединенных Штатах, но это не проект у нас в Соединенных Штатах или у нас в Чикаго. Это проект интернет. Проект, где он не принадлежит ни государству, ни там, президенту и так далее. Это есть только желание образовываться, познавать. Поэтому миссия вот такая вот у меня, да, пишет Марина. Что я должна делать, чтобы клуб далее существовал? Ну, смотрите, если у вас нет энтузиазизма, да, и у вас нету никаких там, как говорится, рыба гниет, ну и так далее. Я мог бы предложить вам перейти именно на эти рельсы интернетовские. А, мне так кажется вот, может я это себе сама придумала, спрашивает Марина, вот этот клуб и все остальное может чем-то другом могу принести пользу, ну фотографию показать, а можно не показывать, как вы думаете mm, ну, можно показать, можно показать mm -hmm. ну, хорошо, давайте посмотрим туда фотографию а, вот, пожалуйста вот, вот. видите второй? да, вижу а, ну, я Просто, наверное, смотрите, родительские программы начали работать. То есть пока вы были молодыми, программы не приседали, скажем так, на вас плотно. Пришел возраст, родители, их разочарование в жизни, то есть все, что они познали в жизни, там было сплошное разочарование. Не только друг другом. Разочарование было в работе, в том, что, значит, какие у вас праздники, какой у вас доход – разочарование в том, что не удается сделать все, что хочешь сделать, у соседей всегда все лучше, у вас всегда все плохо. То есть родительская программа того, неудовлетворенности жизни, она сама по себе просто программа мысль, под этой нет, мыслью нет никакой реализации. То, что они недовольны собой, это эмоции просто плавно перетекла в ваше тело. И вы ощущаете это недовольство собой просто потому, что у вас такие родители, а не потому, что у вас плохая организация, там, женский клуб и все прочее. Разберитесь со своей программой. Понятно. Значит, кто у нас может добавить? Елена. Я могу добавить. Да. Так, ну, Марина, я вам, первых скажу, что у вас очень хороший пробой по здоровью. То есть, возможно, даже это нервная система, потому что у вас как бы на основе того, что вы набили себе как бы шишки, вы не получили эти знания, которые бы помогли, по сути, вам выйти. То есть организация вот этого клуба – это как бы хорошо. Но общаясь с женщинами, которые тоже находятся в состоянии пробоя, вы как бы автоматически являетесь донором для них. То есть вы восполняете их потенциал, они восстанавливаются за счет ваших каких-то позиций по отношению к ним при общении, а вы же начинаете терять. То есть вы как бы в себя вкладываете тот негатив, который есть у этих людей, которые к вам в клуб приходит или какое-то общение у вас имеет, и вы не справляетесь. Отсюда получается, помимо родового негатива, вы еще получаете приобретенный. Помимо там негатива по личной жизни у вас еще присутствует и пробой по здоровью. То есть вы сами себя загнали в тупик. И вообще как бы при вашем состоянии ну, психосоматики, чувствования людей на таком уровне, вы должны все-таки понимать, что пропускать сквозь себя чужие проблемы, опять же, нельзя. Иначе вы просто будете иметь те заболевания, которые вам навесят. Поэтому вам надо работать прежде всего с собой и уметь восполнять свой потенциал, как бы энергетически, а не за счет своей энергии работать, а плюс иметь подпитку какую-то. Это может быть с космоса, может быть, допустим, это какая-то природная среда, которая вас будет ну, восстанавливать, тоже помогать. Благодарю. Ольга, у вас на экране есть фотография, справа вверху, как вы видите, да. Ирина зовут женщину, она проживает в Израиле. И вопрос хотела бы знать конкретно к вам. Mm -hmm. Вопрос больше никто не отвечает. Что принадлежность, ну, в данном случае ее, наверное, да, планетарной системе измерения, есть ли возможность ответить про мою миссию, если ли препятствия, как их проработать? Mm -hmm. Но здесь просто нет вообще уверенности, почему-то идет такое давление со всех сторон, как будто я ее картинку вижу, как будто зажатая мышка в комнате, и все начинают что-то говорить, эта мышка не знает, куда бежать. Пожалуйста, здесь. Сейчас, сейчас, вот вы хотите помощи откуда-то, чтобы вам оно откуда-то пришло. И вы, наверное, много жизни уже пытались вот так эту помощь найти, где-то там кого-то позвать, чтобы вас, вас как-то вернули к жизни и как-то вас встряхнули, чтобы вы что-то начали вырабатывать. Здесь вам нужно только посидеть внутри, в ощущениях и в чувствах. Вам нужно наработать эти чувства и заполнить свое пространство своими чувствами. Вы берете их от источника. А сейчас вы ждете, чтобы вот это окружающее пространство оно вас выровняло. А в этом окружающем пространстве у вас как раз крокодилы живут, которые только и думают, как бы вас загнать в угол, как вас оторвать кусок энергии, чтобы вы там сидели и не рыпались. У вас наоборот представление о мире, это из вас должна течь энергия. Вы как фонтан, излучающий энергию, представляете себя таким существом, фонтаном, который дает. А в данном случае вы как хотите, чтобы вас кто-то защищал, вам помогал, кто-то вам что-то давали и так далее. У вас седьмое измерение и у вас энергии вот так вот сверху, там просто вы ее заблокировали и не хотите никому давать. Ну, попробуйте. Это, это самое главное. Вот теперь Ирина знает, что у нас седьмого измерения. И это самое главное, что она хотела узнать. Она не спрашивает. А можно я скажу? Вообще-то говоря, сейчас секундочку, она не спрашивает и не просит, я не вижу, что она просит здесь помощи. Полагаю так, все-таки я вижу результату рождения, полагаю так, что это очень... Четкие, ну, скажем так, твердо, хорошо стоящие на земле человек, но тут есть система, вот, которая лично не по душе. она, да. она идет внутри защиту, что кто-то будет думать, как она думает. Это другое. Она... Да, а это... нет, не физическая, физически ее защищают. Да, это правда. Но здесь есть нюансы, здесь есть, вот, знаете, как стена натыкается на стену, и дальше никуда не может двинуться. Вроде бы как все понятно, путь идет, но наступает момент, когда идет полный раздрайв. Mm -hmm. Дело в том, что это связано с планетой определенной, планета непростая, она называется в ведах Раху планета. И лично мне она. Это планета -ис испытатель То есть, это тут вот человек должен пройти испытание и не сорваться, вот это самое главное. Что ты хотела добавить? Угу. Я хотела добавить, что у Ирины, у нее проблемы, ну, я думаю, она нас смотрит, Ирина, у вас проблемы прежде всего с детства, когда-то в прошлом у вас был сбой по амбициям, возможно, это была не очень приятно в детстве ситуация, за счет этого у вас получается, что вы очень сильный человек, и вы действительно, правильно Майкл сказал, стоите на своих двоих плотно, то есть ну, вы периодически как феникс. То есть вы как бы все время начинаете сначала, как бы, когда у вас заканчиваются силы, потом вы как бы перестраиваете себя, возрождаетесь заново. А у вас как бы вот этот принцип восстановление он по сути вас и спасает и в какой-то степени даже выходя из позиции проблем с деньгами вы периодически таким же образом восстанавливаетесь пробой у вас идет по семейным отношениям и негатив идет вообще вот именно родового и семейного характера есть проблемки по здоровью но вы как бы вполне можете решать их сами то есть вы очень способный человек к целительству, но, опять же, я бы советовал вам прежде всего с самой собой разобраться во всех этих аспектах, а не работать как бы на... не отдавать больше, чем вы берете. Я благодарю вас. Дело в том, что Ирина не спрашивает в данном случае ни у меня, ни у парапсихолога совета. Она спросила именно планетарная система. И я знаю, что люди, если их не просят, некоторые относятся к этому значит, вот именно таким образом. Поэтому... Все понятно, могу добавить очень гармоничная матрица, и это редкость на самом деле, поэтому я бы поздравил Ирину, у нее есть все возможности поправить то, чего не хватает, абсолютно все, то есть очень гармонично, но вот с Ольгой вот я согласен. А Алиса у нас задает вопрос, сейчас живет в Германии, Ольга, у вас на экране видна ее фотография, я поставил фотографии Алиса. Прошу протестировать меня на предмет способности, но, Ольга, это очень коротко, в данном случае как раз цели и исцеление, вот в данном случае как раз, наверное, это больше таки вещи. Получить тест от таких специалистов просто чудо, поэтому что вы скажете? Ну, если говорить про Алису, то это многожизненная жрица и бывал на Земле, может быть, больше, чем все мы вместе взятые. Наработан очень серьезный внутренний стержень, несгибаемое существо, железобетонное, и увести ее куда-то сбить с пути, как поманить там, морковкой куда-то, никому не удастся. Это будет прямая дорога, и, в общем, попробуйте, да, если кто-то захочет. Другое дело, что вот эта железобетонность иногда мешает. То есть вместо того, чтобы прислушаться где-то к ангелам, которые нашептали на ушко, что надо будет сделать вот так и вот так, то есть слышимости пока как таковой нету. А надо. И дальше от этой вот, скажем так, прямолинейности иногда возникают ну, какие-то приступы ну, внутренние, да, может быть, от родителей, идущие какие-то болячки. Ну, с болячками, если разобраться, то, в общем-то, и характер помягчает, может быть, и все остальное тоже наладится. Ну, что скажет нам, Елена? Ну, во-первых, пробой по здоровью за счет, опять же, жесткости характера. То есть никаких принципов, кроме каких, хотела бы сама знать, она не приемлет. Во-вторых, пробой по семейной жизни идет элемент предательства и потери. И в какой-то степени я бы сказала, что Алиса, она может быть способна к целительству, но ее авторитарные методы целительства могут больше навредить, если она будет работать с людьми. Наверное, ей надо научиться понимать людей а, такими, какие они есть, а не выстраивать свое видение. То есть тут имеется момент, что у Алисы присутствует фатальное видение каких-либо ситуаций, и изменив их, она не сможет изменить, соответственно, она может навесить человеку ненужную информацию, из-за этого будут проблемы и в какой-то степени у нее вот на сердце присутствует мужчина и какие-то переживания с его проблемами или, может быть, уходом, ну, какое-то переживание по поводу мужчины с проблемами, в общем, у нее присутствует, она постоянно как будто бы живет в прошлом, как с потерями, то есть нужно начать заново вот в ее случае, и прежде всего целительство по отношению к себе должно быть. Uh -huh. uh, да, благодарю. Я могу добавить вот что: сто uh, процентов согласен uh, вот уже третий, вы понимаете, uh, подтверждение того, что нету здоровья. Uh, Здоровье надо позаботиться, потому что как вы будете помогать, если вы сами не, его не имеете, вы его не имеете. Это первое. Второе авторитарность очень зашкаливающая. Вы знаете только то, что вы хотите продвигать, может, не сейчас, но это было без сомнения. Ну и полагаю так, что вы вообще не... у вас очень серьезные способности, вы трудоголик, без сомнения, трудоголик, и вы четко планируете, четко знаете, куда вам идти и что вам надо делать, и вы обладаете серьезными способностями лидировать. Вот, и у вас это отражено в вашем характере, но не должно быть это авторитарно, а оно у вас присутствует, к сожалению. Это первое. Второе, если вы не идете по природе, то есть не выполняете свое предназначение вот как бы по жизни и ваши качества, тогда, к сожалению, вы себе вредите. Вот. Я не думаю, что вы занимаетесь то, чем вам надо заниматься. Ну, а чем конкретно, это уже долгие, долгие вопросы, это консультация как бы должна быть. Ну, вот примерно так. Поехали Светлана. Светлана, которая проживает в США, вот. родилась на Дальнем Востоке 13, 13 чего, сентября. 71-го года. Помогите, пожалуйста, разобраться в своем предназначении, кто и откуда пришла, уровень развития способностей, цель этого воплощения. После нескольких лет занятий духовным практикой появилось ощущение падения вниз и тупика. Стали проявляться качества, ранее мне не свойственные, например, раздражение и равнодушие к людям. В чем причина такого состояния, куда двигаться дальше, Ольга? Давайте с вас начнем. Фотографии вы видите. Да, вижу. Как? Ну... Вообще я не знаю, не, не вижу причин для паники на самом деле. То, что вылезает изнутри, но ну, это обычный рабочий момент. Ну вылезла, ну поработали, ну на следующий день зеркало пришло опять раздражает. Ну хорошо, еще раз приняли. То есть здесь нет никаких таких глобальных проблем, которые они решались бы ежедневно. Каждый день по чайной ложке будем решать проблемы. Значит, мы будем с ними работать. Вот. Здесь нужно просто, наверное, в какой-то момент дать себе передышку. То есть ну, взять, там, не знаю, три дня отпуска или чего-то, уйти вообще в забытье, и никого не видеть, не слышать, и слышать только свое сердце. Все. Попробуйте, сделать какой-то перерыв, потому что вот это ваш бесконечный бег, то есть дом, дома, семья, работы, чего-то, магазины и все прочее – оно как-то вас вот выбило, и вы как-то перестали уже ощущать радость, что ли, кайф от момента сейчас. Когда-то вы были очень веселым человеком, таким, знаете, вообще в детстве ваше было такое праздничное, скажем так. Растеряв какое-то количество радости, вы начинаете напрягать жизнь, и она начнет вас скоро напрягать. Поэтому, пожалуйста, отпустите все, выкиньте все из своей жизни ненужное, лишнее. И у вас есть страх чего-то вот сделать ошибку. Страх сейчас обижу кого-нибудь. Страх вот сейчас вот что-нибудь разрушится, а потом что-то не соберется. А вот здесь вот сейчас что-нибудь будет происходить. И вот это цепляние за все, да бросьте, махните рукой на вообще на все. И поехайте куда-нибудь там отдохнуть, не знаю. И не цепляйтесь здесь сейчас ни за что. Прямо такие страхи ползут. Uh -huh. а, Елена, что можешь сказать uh -huh. ты? Потому что я сто процентов согласен с Ольгой Виктором, добавлять не буду. Там очень uh -huh. балансировка серьезная. И просто, с моей точки зрения, действительно Светлана устала. Ей uh -huh. нужна перемена обстановки. И вообще-то говоря, с семьей тут неполадки с моей точки зрения, и очень серьезная разбалансировка родовых связей. Вот mm -hmm. этим мы разбираться. А ну, что скажешь, Лена? Ну, я бы чего сказал Светлане, да, во-первых, как бы очень способный человек, действительно, к учительству, я бы так ее сказала, да, то есть, возможно, практики типа йоги, что-то в этом роде. Но здесь существует принцип перенабора каких-либо знаний, и неумение их применять к реальности, зацикленность, состояние белки в колесе действительно есть, да, с Ольгой Викторовной согласна, и с Майклом, очень большие амбиции были с детства, они не реализованы сейчас полностью, и состояние не в своей тарелке, то есть это негатив родового характера, Желание вообще отключиться у вас каждый день, вы как день сурка проживаете, за счет этого идет отток энергии, вы не можете в себе ну, сосредоточиться, То есть у вас нет личного пространства, вы постоянно в мыслях бегаете везде. За счет этого вам надо, конечно, ну, решать этот вопрос обязательно, иначе у вас просто будет только ухудшаться. И проблема по здоровью, она психосоматического характера, опять же, экстрасенсорность хорошая, берете на себя чужие проблемы, часто считываете информацию, воспринимаете как свою, вместо того, чтобы отодвинуть и идти дальше. Пробой в личной жизни присутствует, и вы достаточно собственник в личной жизни и не приемлете, если, допустим, мужчина, ну, например, бы вот, мог бы вам где-то изменить, то есть это у вас возникает внутренний дисбаланс очень сильный, то есть хотя вы в себе можете это не признавать, так вот, как-то uh -huh. uh, Хорошо, тогда поехали дальше. Рина, Рина, мне важно знать свой потенциал, чем пришла в этот мир, что мне надо развивать в себе. Я много работаю над собой. Занимаюсь несколькими видами энергетических практик, хочу помочь другим стать осознанным. Все хотят помочь другим. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, uh -huh. что можно сказать, тут uh -huh. довольно-таки далековатая фотография. Uh -huh. Да. Ага. Вот а, так, ты мне что сейчас поставил? Какую фотографию? Где у нас Рина? Вот это фотография, которая Рина, да. А вот ну... не вижу я ее. А где она у меня? Рина. Так. Рина... Вот здесь Рина... у меня светлая... На диванчике. Да. Ну, на диванчике у меня написано светло. Светлана. Нет, не, не, нет, это просто я увеличил для вас фотографию. На самом деле зовут ее Рина, да? Так, а, значит, вот Риночка. Ага, значит, смотри, в принципе, как бы жизнь ну, более-менее выровнена и более-менее так хорошо, и так середнячок такой. Вот. Единственное, чего будет беспокоить, проблемы родителей, которые, в общем-то, достаточно серьезно залезают в твою жизнь и, в общем-то, пытаются мыслями как-то, поучаствовать в твоей жизни. То есть они все время как-то тебя цепляют, да, то есть часть энергии туда уходит. Но оно как бы да, можно отдать им туда восторг, и можно дать им какую-то энергию. То есть, когда у тебя забирают энергию, нужно ее просто отдавать. И отдавать восторгом, любовью и так далее. И тогда проблем нигде больше не будет возникать. Я имею в виду по здоровью. То, что у тебя большое желание, как бы, работать на все и вся, оно у тебя реализуется. Здесь не надо переживать по этому поводу. Ты будешь работать на людей, будешь их лечить, чуть-чуть подучиться. То есть есть периоды учебы, есть периоды работы. Если ты будешь заниматься сейчас собой, то будет как раз набор этой энергии, и дальше ты будешь уже работать на людей. Все нормально, все хорошо, все средненько, но почистить свое биополе все-таки надо. Там, конечно, и родители присутствуют, и еще кто-то присутствует. Но, в общем, все равно нужно что-то там посидеть, покопать надо тебя. Угу. Понятно. Хорошо. Хорошо. Давайте мы перейдем к следующему к следующей странице. Друзья, у нас очень много. Угу. Я не знаю, по порядку уже или нет, не по порядку. Ну, вот давайте мы смотреть. Наталья, 30 марта 1985 -го года. Вы сказали, что есть возможность рассмотреть мою дату рождения по вопросу предназначения и ограничений, которые действуют в жизни. К примеру, в течение пяти лет не получается понять, чем мне заниматься на ту работу, на которую я устраивался, очень быстро увольнялась. ощущение несправедливости. Вот мне нравится. Все они какие-то такие несправедливые к нам. Сложно сформулировать. Зовут Наталья, да? Ольга, видно фотографии? Нет? Вот нас... я вижу, да. а это... Конечно, пришла ресница, распахнула дюймовочка, значит, все, все должны, значит, сразу стать белыми пушистыми. Всегда есть ожидание от жизни, что если я хорошо отношусь к людям, то и люди будут хорошо относиться ко мне. Такого не происходит, потому что вы находитесь в зоопарке, и вы там смотрителя, а кругом крокодила, но иногда гориллы и медведи. Поэтому ожидания не оправдаются. Здесь школа, здесь притирка, здесь школа, и поэтому здесь идет процесс обучения. А то, что вы хотите получить от жизни, оно получите где-нибудь далеко за пределами Земли. Значит, я хочу сказать, что чтобы у вас не было разочарований, просто примите жизнь в таковости. Вот она такая, это жизнь. Хорошо, будем принимать все как есть. Значит, успокоенно и без всяких конфликтов. То, что вы всегда должны видеть себя. Вот вы – столб света. Столб света появился в темном месте. Все люди, которые сидят без энергии много лет, увидели столб света. Что они будут делать? Они подойдут и постараются оторвать кусочек этого света для себя. Но это нормальное явление. И если вы понимаете, что они делают с вами, то в таком случае нужно отдать этот свет и сказать, ну, возьмите, наешьтесь, сколько вам еще надо. То есть добровольно отдать этот восторг, это принятие, это любовь к ближнему, это нужно отдавать, иначе растерзают, и потом будете болеть просто. Поменяйте политику внутри, потому что вы сейчас как съеженный шарик, вот мой свет никому не дам понимаете, а, тебя, а то ведь раздергают сами. Попробуйте. Да, хорошо. Елена, что можешь добавить? Ну, я бы Наталье добавила, ну, как бы, если ее охарактеризовать, это человек-ребенок, да, женщина-ребенок, и немножечко зависла на какой-то детскости своей, то есть восприятие мира, то есть как бы ожидания действительно как Ольга Викторовна сказала, хорошего от жизни, а в итоге как бы в результате не очень. Но по работе. Здесь существует очень колоссальный пробой финансовый, и идет это вообще родового характера, то есть то, что было на ее семью сделано, да, соответственно, автоматически перешло потом на работу. И негатив по работе, это связано с каким-то последним или крайним, скорее всего, одним из крайних мест работы, где вы более стабильно работали, и связано это с женщиной, которая вас просто как подсидела, то есть у вас после этого пошло все не складываться. Но ну, присутствует элемент пробоя по здоровью, по личным отношениям, и именно сбой по карьерному росту, то есть это опять же с того же места работы из прошлого, где вас вот так подсидели. То есть перспективы хорошие, но опять же слабая эмоциональная такая составляющая, вы слишком, когда вас продавливают, начинаете mm -hmm. тут же сдавать свои позиции, вот тут вам нужно перестроить себя, действительно нужны знания, которые вам помогут владеть собой, а не отдавать себя на откуп всяческим нехорошим людям, которые любят, по, ну, таких, как вы, как донор, да, потреблять, вот. Конечно. Чисто я... видит. Да, а, Ольга, я сделал как можно больше увеличить да. mm -hmm. а, Вот, зовут Ольга, Ольга Соколова, mm -hmm. вот. Очень хочется, чтобы меня посмотрела Ольга Викторовна. И... На, на линии способностей. Mm -hmm. Как вы думаете? Ну, показывает просто прошлое жизни. В прошлом было знание травы, знание отваров, знание каких-то заговоров. То есть еще раньше служение как жрица тоже было... На... Но в большей степени, конечно, если мужские тела, то чаще воин. Если мужское тело, все-таки там идет защита. Ну, вообще желательно жить ближе к горам это единственное. У меня очень редко такое бывает, чтобы человек мне показывали рядом, чтобы были горы. Очень редко народ любит равнины и не любит горы. Но вот, видимо, от того, что вы знаете, как делать составы, Отравках. Вы вообще можете лечить руками, можете работать массажистом, можете делать какие-то ну, манипуляции с телом. И, видимо, то ли вы были шаманом, то ли как. Ну, в общем, это для вас полечить тело вообще не вопрос, как оказалось. Поэтому ну, попробуйте, да, попробуйте что-то в этой области себя покопать посмотреть, да, учиться что -то. благодарю. Будто... больше угу. она не спрашивает никого, поэтому достаточно. Угу. Юля угу. его а, вопросы. Угу. измерения какие способности которые угу. можно развить после смерти мамы частые головные боли как вылечить. вот она с угу. стоит у нас. Угу. Юля. Угу. А, да. да. Ну, Юля вообще как бы уже уже имеет другую котировку и понимание того, что нужно будет серьезно здесь на планете Земля работать, то есть было понимание, что остается здесь надолго и поэтому и способности сделать побольше. Да? То есть у тебя будет такой взлет, то есть сейчас тебе нужна просто чистка тела, и дальше ты будешь идти очень ровно. И таких проблем, вот, ну как бы серьезных, тебе не ожидают. Но учиться надо много, вкладывать в себя много. Внутри есть покой, внутри есть такое умиротворенность. Возможно, ты была драконом, не знаю. Но какое-то стабильное, очень внутреннее спокойное состояние. Может быть, ты была поэтом или там еще как-то вот что-то тебе помогало, не знаю, удерживать тебя на плаву. Прямо видно, что вот очень такая стабильная платформа есть внутри. Ну, а то, что по мелочи ты навешала там по родовой болячке или там какие-то проблемки мелкие, ну, хорошо, давай, вот, работай, делай чего-то там, пухти, старайся, где-то там освобождайся. Но это все как бы наносное, и это тебя не уронит, не повредит, это тебя никак не, там, не, не толкнет никуда, не серьезно болит, ты здесь надолго, ты здесь, значит, будешь работать уверенно в себе. Ну, немножко поколотит жизнь, так чуть-чуть, конечно, но это будет для тебя ну, не проблемой. То есть ты выдержишь, выстоишь и сможешь самоработать. Mm -hmm. mm -hmm. Понятно. Хорошо. Я хотел бы тоже добавить тут вот после смерти мамы, а что насчет папы? Я почему говорю, потому что вам надо было бы Юлия разобраться с вашими мужчинами потому что их как бы у вас нет вообще-то желания семейственности и где-то где авторитарный папа наверное, скорее всего, приказывал да и мама тоже собственно говоря хотели вас контролировать теперь вы будете и хотите контролировать всех и вы со многими вещами не согласны с этим нужно так сказать каким-то образом убирать эту авторитарность Ну, вот наверное идет породовой все-таки у вас вопросы отношения с другим полом с противоположным полом Елена, хочешь добавить что-то? Да, я добавлю. Да. А, ну, во-первых, то, что как бы пробой идет по родовой линии, да, это, естественно, по, по линии мужчин, и то, что как бы вот с мамой в какой-то степени произошло, это как элемент порчи на смерть, и вы а, как бы через болезнь, да, и вы в какой-то степени частично на себя взяли этот негатив, сострадая как бы, да, и переживая вот этот сам процесс ее ухода, душа как бы ее может около вас находиться, и вы можете это чувствовать, и ее состояние, как вот у нее все это было, там какие-то моменты происходили, автоматически влияет на вас. То есть вы как бы не отпустили вот эту ситуацию полностью. Еще у вас все-таки есть проблемы остеохондрозного плана, это седьмой шейный позвонок у вас... Все-таки сосудистые сбои, возможно, сердечно-сосудистая система тоже слабенькая. Очень авторитарность у вас присутствует, пробой в личной жизни присутствует по мужчине. И финансово вы как бы все время тоже как белка в колесе. То есть с одной стороны какая-то стабильность есть, но ее вам не хватает. Пробой финансовый тоже идет по родовой линии. Карьера у вас как бы идет от личной жизни. То есть, с одной стороны, она у вас может быть успешна, успешна, но если идут пробои в личной жизни, у вас автоматически вся другая надстройка начинает ломаться. Поэтому здесь вам надо все-таки снимать вот негатив, соответственно, вот с этих родовых позиций и уже вами приобретенных. Хорошо, благодарю. Дорогие друзья, у нас время, к сожалению, заканчивается. Уважаемые эксперты буквально еще, наверное, вот редкий случай, когда задает вопрос мужчина. Угу. Станислав, дата рождения... Все, женщина женщина, а тут угу. мужчина. Видите как. Угу. Дата рождения 22 июля 1978 года. Вопрос измерения, планетарная система. Ольга, у вас на экране, вы видите его? Да. Парень, угу. Да, сидит, да. Видно, да, фотография? А, Увеличивать да, не надо? Да, да угу, можно увеличить. Угу. А, давайте. Вот. Угу. Видно, да? Да, видно. видно. Вопрос. Измерение планетарной системы, способности, которые даны, которые можно развивать, можно ли открыть канал связи с высшим я, состояние чакры тонких тел, на что обратить внимание, на шее справа, и под правой лопаткой какие-то блоки. Что это угу. и как? Почистить? Ну, угу. да, это человек. Ну, Смотрите, во-первых, сила немеренная. Вот вы как, знаете, вот люди, они такие вот, если сила немеренная, если ее много, талантов много, давайте нагрузим и негатив такой же рюкзак. Ну, нагрузили, молодцы, взяли тяжелую родовую, все, конечно, классно и здорово. Только теперь, как вы эту негативную родовую будете разруливать, и что вы будете с ней делать, тоже непонятно. Хотя, еще раз повторю, внутри все упаковано, то есть вы откроете в себе каналы ясновидения, слышнее, у вас есть чувственность, вы вообще одаренное существо, но, опять же, если не заблудитесь, конечно, во всем этом, гордыня не начнет расти. Как только почуете свою силу, пожалуйста, прежде чем вот что-то делать, сначала нужна полная чистка. Потому что вы уже много раз падали. Да? Когда вы были там где-то, не знаю, очень высоко сидели, гордыня вас сломала, и вы, значит, оказалось у подножия горла. Да? То есть вы высоко взлетели, хорошо падали. В ваших жизнях это было. Чему вас научил этот опыт, пока непонятно. Будете ли повторять ошибки, тоже неизвестно. У вас вот структура лица человека, который очень высоко взлетел и очень хорошо падал. Да? То есть это ваше прошлое. Думаю, что оно вам тоже что-то дало уже в вашей жизни. Пожалуйста, не забирайтесь, не заноситесь. Пожалуйста, не э, думайте, что вы тут самый важный, самый главный и самый умеющий. Э, это пока у вас способностей нет и денег нет. Поэтому вы как-то вот так вот еще себя скромно ведете. А подождите, у вас все появится. <кхм> поэтому, пожалуйста, придерживайтесь внутри вот этого равновесия. И научитесь сначала этому равновесию, прежде чем получить способности для себя. Вас били жестко, много. И, пожалуйста, уж в этот раз не упадите как бы вниз с горы. Да, ну, давайте спасибо большое. У -у -у. Я могу добавить о том, что чувствительность, скажем, вот этого молодого человека. Ну, там куча способностей. Вообще. Очень много способностей. Но тут есть один момент, один знак, если не, скажем, не принять его во внимание, это, короче говоря, ну, достаточно сложный знак, то есть очень серьезная чувствительность, очень серьезное желание, скажем, чувство долга, обостренное, оно может очень плохую, злую штуку сыграть с человеком, и, в общем-то, это ну, сложный знак, я даже в эфире не хотел бы озвучивать. Это не фатально, это не, ничего такого. Давайте последний вопрос. К нам обратилась женщина, это достаточно сложный вопрос. Почему у меня с рождения возникает ситуация, связанная, это больше к Елене, связанная со здоровьем. Один год чуть не загребнула с молоком, семь лет чуть не утонула в колодце, 21 год операция по женски 25 лет перевернулась на рафте. Что такое рафт, я не помню. Уже разбилась об гору в воде. 28 Все с водой связано, с жидкостью. 28 лет операция лопнула, ну тоже по женски, короче говоря. И все время болезни переходят с одного места на другое. Суставы, горло, простуда, цистит по женски и так далее. Фотография. Вот она, фотография. Симпатичная молодая женщина. 20, 20 сентября 87 года. Лена, фотографии, от них. что ты можешь сказать? Я бы сказала, что Кристине, да, да. что, во-первых, идет, ну, как бы порча надето рождения, то есть на ее родителей. То есть, соответственно, опять же, ту Лена нежелаемый ребенок, да, я не исключаю эту версию, то есть. Либо при том, что ее носили, когда был эффект негативного воздействия и то, что как бы она на себя вот это взяла то, что предназначалось ее родителям. Вот. Опять же, да, с водой связано. Может быть, еще эффект то, что при родах был эффект, что она могла захлебнуться плодовыми, ну, вот этими водами, да, околоплодными, и где-то зафиксировалась. Ну, скажу Кристина, что вы достаточно... Успешный человек, но у вас жизнь идет циклами. Цикл у вас зарифмовался где-то с детства. Возможно, у вас в детстве была ситуация трав трав травмоопасная, и после чего у вас начались вот эти циклы как повторение. Вы проходите какое-то сколько-то лет, и потом у вас идет опять то же самое негативное состояние, только уже в другом. Это элемент порчи, его надо снимать связано и с родовым, как бы с родителями, и с тем, что у вас у самой была ситуация, после которой вот эта вот зацикленность негативного повторения произошла. Началось у вас это именно, когда вы были ребенком, помимо вашего рождения, еще плюс и когда вы были маленьким, ну, ребенком. Даже, я бы сказала, пробойчики присутствуют в личной жизни, нету как бы своего что ли партнера такого как вы бы хотели то есть достаточно может быть много партнеров но или допустим вы можете даже жить с человеком но у вас нету именно понимания что это именно ваш человек то есть все время какие-то сомнения и опять же самое нехорошее это то что элемент порчи был на насмерть связан вот с родовым и приобретенным негативом нехватка знаний то есть вы живете ну, как бы разбрасывая себя среди окружающих, опять же, берете с себя негатив часто ну, сквозь чакры, да, свои, то есть у вас полностью сбой идет по биополю. Отсюда у вас получается еще э, цепляние чужих болезней. То есть вы как бы очень остро эмоционально реагируете на чужие проблемы, иногда сами туда заглядываете, и в итоге вы получаете вот это все в свою, как бы как как, как говорится, карму. Mm -hmm. Понятно. Ну смотри, ну, смотри во-первых, чего ты сюда пришла вот с этими прошлыми проблемами. Вот, вот ты пришла в родовую а, с таким, к таким родителям, и теперь сейчас ты находишься в их мыслях. То есть родители между собой, во-первых, там никакой любви нет. То есть мама любовь не собиралась даже папе давать. То есть... Там эмоции, только требования друг к другу, и там вот эта вот мешанина всякая разная, отрицательная друг к другу. И теперь, чтобы тебе выровнять, надо, да, действительно заниматься, может быть, какими-то практиками выравнивания ауры, может быть, снятие порчи или там еще какие-то ритуалы провести, но при этом еще и нужно понимать, что тебе нужно будет отцепляться от своего костюма, то есть есть страх смерти, есть страх болезни, боли и так далее. То есть и здесь тоже надо будет медитировать. Поэтому можно и туда, и сюда, и везде попробовать. Но выровнять ситуацию надо. А тут ты сейчас просто живешь в прошлых программах своих родителей и их, их мыслях. Да тебя тебе колбасить будет еще не так, если ты не будешь заниматься своим здоровьем. Ну, попробуй. Понятно. Хорошо. Дорогие друзья... Ну, время нашего вот этого пре-вебинара «Истекло». Я надеюсь, что никто не будет в обиде из тех людей, которые, во-первых, рассмотрели. На благо. А Те люди, которых случай мы не успели рассмотреть, рассмотрим. Но, сами понимаете, это не программное, скажем, какая то вот такое занятие или такой эфир. Это просто... Скажем, для общего понимания того, как можно э, справляться с нашими проблемами. Но еще раз, очищать себя: ну вот как, допустим, выпало сорняки, чтобы потом посадить туда какие-то там э, растения, цветы и так далее. То есть вот мы начинаем познавать, но если мы еще не очистили свое сознание, то сложно mm -hmm. накладывается это все. Поэтому сегодня вот такое как бы занятие. Это было просто, так сказать, демонстрация того, как можно оценивать ситуацию. Да? Давайте мы попрощаемся, поблагодарим Елену Порезку. Елена, благодарю. Всем пока.